Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, и сегодня я предлагаю вам прогноз на неделю с 20, с 20 по 26 мая. Как всегда, прогноз я составляю из нескольких составляющих, это и астрологические аспекты, это и вибрационное видение, но вам я выдаю уже такие сливки, которые я собираю для того, чтобы вы могли знать, понимать, как двигаться, куда двигаться, как реагировать на какие-то ситуации, где использовать вибрации недели или дня, где, наоборот, не торопиться. То есть для того, чтобы вы могли жить в согласии с собой и со Вселенной. И, конечно же, я напоминаю, что в клубе яркожителей я даю более детальный, более подробный прогноз, рекомендации на каждый день. Притом там я прописываю это заранее для того, чтобы вы могли планировать, могли выстраивать свою жизнь, уже понимая, зная, что, где, когда, какие энергии, и могли этим пользоваться. Ссылочка на клуб здесь будет под видео, во всех соцсетях, в YouTube, так что подписывайтесь, становитесь друзьями, всегда рады. И, конечно же, именно для участников клуба я буду проводить закрытые мероприятия с практиками, с рекомендациями, с полезняшками с разными на дни полнолуния и новолуния. Так что присоединяйтесь, у нас только прошел буквально на полнолуние трехчасовой тренинг, где мы волшебничали по-женски. И, конечно же, у меня всегда магия без магии для того, чтобы мы могли жить в ритмах нового времени. Итак, что же нас ждет на неделе с 20 по 26 мая? Если сказать одним словом, одной фразой, одним предложением, каковы вибрации этой недели, то это время, судьбоносное время, это судьбоносные пути которые открываются нам или не открываются, а что же подробно мы сейчас с вами разберем. Вот практически сразу после полнолуния, которое мы с вами прожили, при том полнолуния, которая бывает один раз в год, это полнолуние было в Скорпионе, очень ну, достаточно интересная, мощная, опять-таки в клубе я писала очень подробно о том, что это такое, вот то вот буквально вот мы только-только, скажем, проснулись после полнолуния, и уже мы ощущаем изменения энергии в пространстве. Пишите в комментариях, ощущаете ли вы изменения, ощущаете ли вы вот какой-то другой поток, какой-то знаете, после духоты свежий ветерок. Вот что как вы ощущаете этот новый период? Мне очень интересно. И до этого в прогнозах я говорила о том, что у нас в мае началось движение вперед, это время движения, и сейчас это движение вперед продолжается. Просто иногда оно идет в гору, затем под гору, и это нормально, мои родные. Очень часто, когда вибрации падают, ну они даже не падают, нет, я неправильно говорю, а когда... Ну что-то происходит не так, как вы хотите, у вас уже паника. Вы забываете о том, что какие-то негативные моменты, которые мы пока называем негативными, они происходят именно тогда, когда нас наполняют энергией на наше развитие, а мы этим не пользуемся. То есть вот, а теперь подумайте, хорошо это или плохо. Вот. Поэтому вообще подъемы, спады, приливы, отливы – это нормально. Не оценивайте, это хорошо или плохо. И вот насколько результативным у вас был прошлый период, настолько весомым будет сейчас результат. Причем появляются, понимаете, вот эти результаты появляются, как мы увидим, в ходе нашей же деятельности, которая совсем недавно была вполне удачной. Ситуация становится сейчас вот в данный период нестабильной но одновременно вместо большой загруженности наступает пауза сдвинуться в ней пока будет сложно вот ну, пока эта неделя будет вот такая волшебная сдвинуться с этой паузы будет сложно но и не нужно пытаться сломать стену лбом не надо скалы разбивать, это просто такой период, он вам дан для того, чтобы было некое затишье перед а, рассветом. Расслабьтесь, поберегите свои лбы, они вам еще пригодятся. И лучше продолжить то, что мы уже начали а, еще недели ранее, то есть вот а, а, что мы разбирали планы, да, я напомню те, кто может быть, не слушал прошлые прогнозы у меня на канале, мы разбирали планы, мы делали некий выбор, да, что отбросить на совсем, что перенести на более удачное время. Вот и сделал нужно сейчас, в данный момент, на этой неделе, и сделал. Ну, необходимо выбрать буквально 2-3 задачи и проработать их как можно тщательнее. Если уж вы взялись за дела, вот за эти конкретные вы их выбрали, то остальные пока лучше отложите, потому что неправильный выбор будет потом, ну, знаете, достаточно долго сказываться, эхом отзываться, потому что сделаны будут второстепенные дела, а важные окажутся на заднем плане, на какой-нибудь дальней полке, и потом придется делать их в торопях, злиться, раздражаться самим на себя и, соответственно, делать огромное количество ошибок. Поэтому, мои родные, май, а, прям вот он наполнен, он прям пропитан, а, такой, знаете, у, у, у, у, учит нас расставлять приоритеты. Вот учитесь расставлять приоритеты. А, если говорить в целом по, по неделе, да, то нас ожидает довольно приятная, несмотря на такое начало, несмотря ни на что, довольно приятная по своей энергетике неделя. Вот первая ее половина, она будет спокойная, размеренная, опять-таки при условии, если вы не будете хвататься за все дела, если вы не будете пытаться объять необъятно, если вы будете расставлять приоритеты то первая половина будет спокойная и размеренная. Очень подходит, чтобы проработать, знаете, проработать от души, вот в кайф, с удовольствием. Вторая же более активная будет половина недели, но конфликтов не будет. То есть она будет активная, но не конфликтная. Скорее всего пройдет в огромном количестве общений, различных передвижений, завязывание новых знакомств, когда мы сейчас будем говорить о сферах жизни, мы там рассмотрим более детально этот момент, то есть, словом, скучать не придется, и на этой неделе очень важны, опять-таки, приоритеты, если вы знакомитесь с кем-то, Идете на встречу с кем-то, расставляйте приоритеты, что вам принесет это, не в плане меркантильности, а насколько это для вас важно, насколько для вас это ценно в данный момент времени. В грядущей неделе очень выражены некоторые влияния, на которые стоит обратить внимание, и как и в прошлый раз, все они достаточно гармоничные, можно использовать их для улучшения качества собственной жизни. И каковы же влияния недели, вот вибрации на этой неделе? <къем> Первое влияние касается личности каждого человека, вот буквально каждого. Весь прошлый месяц люди были немного вальяжными, задумчивыми и порой уж слишком неподвижными. И сейчас же все сильно начинает меняться. Атмосфера становится очень подвижной располагающий к поездкам, к обучению. Словом, в голову очень активно полезут мысли о том, что надо бы пройти какое-то обучение, поучиться чему-то новому, познать что-то новое. И важно здесь отметить, что как раз ну, вот курсы повышения квалификации, они подождут. Вот профессиональное что-то, да? Расширения кругозора нет. Поэтому постарайтесь в первую половину недели прислушиваться к своим личным ощущениям. То есть а, поучиться не профессиональному чему-то, а скорее всего это будет либо хобби, либо то, что для вас важно в данный момент времени. Будет прекрасно. А, и постарайтесь прислушиваться к своим личным ощущениям. Чем вы занимались в детстве? Какое занятие было самым любимым у вас? И вот, знаете, как представляете себя, вот если, вы, если бы вы вновь занимались этим, а, это рекомендация, корректировка некоторых процессов, поэтому не просто так ее даю, а для того, чтобы сгладить некоторые углы, вспомните, чем вы любили заниматься в детстве. И как бы вы сейчас этим занялись? Вот эти вопросы помогут найти тот путь, по которому мир будет вести за ручку в ближайшее время это это будет согласованность вас с собой со вселенной вы увидите свои пути если кто-то давно не мог найти свое предназначение дело своей жизни обратитесь внимание к этому напишите в комментариях как вы сделали Сделали, кто сделал точнее вот это упражнение, вот эта осознаночка такая, да, вспомните детство, а выведите на сегодня это увлечение свое, посмотрите, как вы его можете реализовать здесь и сейчас, не просто как хобби, занятие, а может быть, как реализация себя, это вам подсказка. И второе влияние затрагивает сферу коммуникации, притом всех коммуникаций, письма, интернет, живое общение, по телефону, неважно, то есть будет э, затрагивать, <coughs> простите, сферу э, коммуникации и логистики, вот наконец-то в самую лучшую сторону, это значит, что на дорогах становится чуть свободнее. Все уже привыкли к новым скоростям движения после зимы. Некоторые и вовсе начинают уезжать за город, дороги постепенно будут освобождаться, по дороге же могут отправляться, по работе можете отправляться в различные филиальные сети на объекты, где важно проконтролировать течение процесса. И смотрите, конечно же, логически понятно, что летом разъезжаются, дороги становятся свободнее, тем не менее, я прошу обратить внимание на то, что, что в малом, то и в крупном. Это значит, что вот то, что вы будете видеть на дорогах в этой на этой неделе, вам будет семафорить о том, насколько ваши дороги свободны насколько ваш путь а, свободен вот делайте выводы мои родные смотрите наблюдайте опять-таки пишите в комментариях мне очень интересна ваша обратная связь как что вы видите что вы наблюдаете насколько помогают вам мои а, прогнозы далее что хотела бы еще важного сказать отметить вот с середины недели а, это влияние вот коммуникации логистики да? принесет еще и возможности познакомиться с совершенно разными людьми, которые будут вам очень полезны. Например, если у вас есть собственный бизнес и давно хочется, ну, например, делегировать кому-то некоторые задачи, то вот эта неделя, это прекрасная неделя для того, чтобы искать человека. Именно сейчас. Скорее всего, придет, придется весьма... Ну, вот по, по, по вибрациям, да, вы можете найти либо смышленного студента, или выпускника вуза, который срочно нуждается в подработке, ну, по, по энергетике, да, конечно, или это будет человек, может быть, и зрелый, но вот он будет такой, знаете, как, как, как студент такой, зажигалочка. Понаблюдайте за ним несколько дней, а после, может быть, он уже спокойный, более размеренным, и вы будете спокойны за качественное выполнение мелких задач, понаблюдайте за тем, кто вам будет встречаться на этой неделе. Важно только не надейтесь, что человек разгрузит какую-то область целиком и полностью, вот эти надежды пока не возлагайте, только маленькую часть, которую можно выполнить быстро, но вам самим лень это делать. Вот в этом будет прекрасный помощник. И третье влияние, которое мы можем ожидать, оно сопряжено вообще с, а, с первыми двумя. Касается сферы м, науки, изучения различных областей, а также а, вообще всех школьников и студентов. А, не удивляйтесь, если ваши дети внезапно а, начнут проявлять вдруг, конце мая, резкое рвение к тем знаниям, которых не было в школьной программе, и вообще вот ну, рвение к обучению чему-то, познанию чему-то, расширению кругозора. И лучше сейчас своего ребенка не отрывать от захватывающего занятия, а предоставить ему самому решать все свои вопросы по учебе. А студентов, особенно выпускников высших учебных заведений, Период принимает в свои широкие объятия чуть более радостно, чем школьников. Вот студентам хорошо бы сейчас быстро сдавать какие-то долги по вузе, учить лишь самые важные части работы, то есть опять-таки приоритеты расставлять, а потом демонстрировать свою догадливость и умение доказывать собственную точку зрения, обосновывать, да? не доказывать, а, наверное, обосновывать свою точку зрения. Не стоит откладывать написание дипломных работ, квалификационных работ. В общем, любые работы, которые необходимо написать, лучше не откладывайте. Эта неделя прекрасно будет для вас в этом плане. Это касается не только бакалавров или специалистов, но и более высоких званий. Так что если начать писать, например, диссертацию, то можно очень легко и быстро ее потом защитить. Вот таково влияние будет недели. Теперь давайте рассмотрим по сферам жизни, которые мы обычно с вами рассматриваем. Что касается финансов на этой неделе, то вопросы будут достаточно противоречивы. Вроде бы ну, особых проблем не должно быть. Можно зарабатывать, можно делать покупки или сделки совершать, но везде появится заминка или противоречие. И имейте это в виду и не злитесь. То платежный терминал, например, не работает, то банк не хочет отправлять платеж, то продавец или покупатель, с которым уже договорились, внезапно исчезнет, то никак не получается собрать нужные для сделки документы. Вот к этому стоит относиться философски. Сейчас такие события оберегают от ошибок, от неверного шага. Чуть позже все решится во благо, мои родные. Вот, ну, например, исчезновение клиента заставит побегать, и в результате найдется более интересный вариант. А нехватка одного документа по сделке вынудит проверить другие и... В них окажется какая-то серьезная ошибка, вы ее сможете своевременно исп исправить. И если вы будете акцентироваться на том, что не получается, то вы никогда не увидите то, что у вас вообще а, происходит вокруг. Когда вы акцентируетесь, фокусируетесь на какой-либо проблеме, к сожалению, получается, а, да, фигня получается. Вы не видите решения задачи, вы не видите другой выход, вы не видите другие двери и возможности, которые будут намного лучше для вас. Поэтому а, не злитесь, не истерите, остановитесь, успокойтесь, сделайте спокойное дыхание, посмотрите вокруг, обратите внимание, на что вам а, указывает данная ситуация. Посмотрите, документы пропали, проверьте остальные. Клиент сбежал или там поставщик сбежал, да вы лучше найдете если вы не будете колбаситься от того, что с вами происходит. Вот что будет как раз-таки неприятненького да, в этот период, то это будут технические проблемы, которые будут дополнять некоторые фрагменты, которые вас расстраивают. Особенно много проблем будет, ну, не знаю как, с банкоматами, с терминалами, то есть съеденные карты, это будет почти такое, знаете, типовое явление, поэтому, ну, просто имейте в виду, вот это такова неделя, ну, звезды не в той позе стоят, но вот как-то так, поэтому просто принимайте это как есть. А, наиболее тяжело сейчас будут идти деловые отношения, и вообще пока лучше приостановить, а, насколько возможно, деловые отношения. Обращаться к коллегам тоже будет ну, нелегко, так скажем, да а уж к начальству, еще и с просьбой, это ну, практически бесполезно. Это будет глухая стена, непонимание и разные приоритеты. Опять-таки в клубе смотрите, когда будет луна без курса, ну либо в интернете ищите, просто для своих я уже даю все готовые таблицы, вам не надо искать, тратить время, а время это деньги. Все в клубе для вас расписано, какие лунные дни, как... Что, какие рекомендации более детально по сферам на каждый день. Здесь в ютубе я даю только на недельку в общем и в целом, а там расписываю каждый наш день заранее. Так, что еще хотела сказать. Ну, коль про отношения пошли деловые, давайте про личные отношения. Они тоже, к сожалению, будут развиваться с трудом. Вроде все способствует развитию. А постепенно э, вы будете замечать, что какие-то проблемы, э, какие-то недочеты, вроде бы эти проблемы не связаны с конкретным человеком, но на самом деле они являются отражением внутреннего мира тех, кто участвует в этих отношениях. Их желания, их страхи, их сомнения, их э, готовность или неготовность к развитию, к движению вперед. Если оба человека не против, то в таких ситуациях, Хорошо бы сесть и мирно обсудить, что происходит, почему так сложилось, что нам делать дальше, чтобы было обоюдно приятно. Это позволит понять лучше друг друга, тем более в период, ну этот период довольно-таки мирный, то есть больших каких-то скандалов у вас не будет, не предвидится. Вы сможете конструктивно поговорить друг с другом. Однако, помним, что эта неделя ну такой некой глухой стены, то есть скандалов не будет, но э вас партнер может тоже вот ну, не до конца расслышать, я бы так сказала, да? поэтому сильно серьезные переговоры бесполезно проводить, ну если уже накипело, то лучше поговорить, без претензий, без критики Просто сказать, Ты знаешь, мне вот это мне не нравится Я хотела бы или хотел бы вот так Давай посмотрим, что мы можем сделать так, чтобы было и тебе хорошо, и мне хорошо И вот конструктивный разговор, он пойдет в нужное русло Если же кто-то в отношениях не соглашается на подобный анализ То даже самостоятельно подумать, прикинуть, что к чему ну, Будет совершенно не лишним, будет достаточно полезно Зато вот новые отношения здесь на ура. Они начинаются как по маслу. Если у вас пока нет пары, то пришло время знакомиться. Идти на первое свидание, размещать анкету на сайте знакомств, идти на тематическую вечеринку и даже как в наше время – просить телефончику симпатичной девушки на автобусной остановке. Ну, я, конечно, утрирую мои родные, то есть используйте я к чему? Используйте любые возможности. Важно. Именно а, начинаются. Да, люди легко идут на контакт. Люди видят в других положительные стороны. Люди готовы подать себя пространству. Значит, самое время получить широкий круг новых, приятных людей, из которых потом можно будет выбирать. Опять-таки, это как относительно личности, да, лично, личных отношений, так и относительно деловых. Знакомимся, ходим на выставки, на конференции, на форумы, общаемся, заводим связи, потом они вам пригодятся, будете смотреть, что с ними делать. Вот. И, конечно же, про врагов. Вот С врагами снова появится шанс, если не простить, то отпустить. Война временно остановится, и можно аккуратно свести ее на нет. Сейчас у всех очень много дел, так что если хотя бы одна сторона конфликта выйдет из него, то, возможно, вторая сторона поймет, что воевать не с кем, да и в общем-то, и ладно, есть другие дела. Что касаемо здоровья мои родные, вот Похожие на прошлую неделю риски по здоровью. Травмы, синяки, опухоли, отеки в результате травм. Опять-таки подробно по каждому дню я расписываю в клубе. А также я делаю расчет путь души, где мы рассчитываем полностью под дате рождения, дата рождения, да, э, место рождения, место проживания, группа крови, рост, вес, фио, полностью, то есть я беру все ваши координаты, э, делаю большой максимально расчет этой нумерологии, астрологии и ваши вибрационные блоки, то есть там, ну, все многомерно, так скажем, и составляю для вас э, такой вот э, путь вашей души, зачем ваша душа сюда пришла, где я расписываю предполагаемые заболевания, то есть они у нас прописаны в программе, и если мы идем не туда, то они у нас начинаются. Поэтому вы можете заказать, и это не диагностика, это не предсказание, что у вас это точно будет 100%, нет, это наоборот для того, чтобы вы осознавали путь вашей души. То есть там я даю э, описание э, проблем со здоровьем, которые могут быть у вас, первопричины, которые могут привести к этому, соответственно, это задача ваша на это воплощение, научиться там кому-то не обижаться, кому-то принимать решения, кому-то коммуницировать и так далее, и так далее. Ну, это опять-таки я кратко говорю. И, конечно же, рекомендации, что с этим делать. Вот такой прогноз у меня где-то, ну, от, от 10 и до 60 листов бывает. Вот Пока максимально было 63 листа. Но это там много-много болячек было, много описаний. Вот, то есть заказывайте, я это делаю. Вот, потому что очень важно, да, если у вас есть какие-то ну, опасные моменты, их можно заранее предусмотреть, их можно избежать, если вы меняете сознание свое. Вот, почему говорю? Потому что я еще раз акцентирую на этой неделе опасны любые травмы, синяки, они будут приводить к опухолям, они будут приводить, ну, как минимум, к отеку. Но в остальном здоровье все же покрепче. Появляется ощущение внутренней физической энергии, выносливости, и опять-таки в клубе я на каждый день даю описание, потому что это крайне важно, понимать, где на что обратить внимание. Если день какой-то например, надо обратить на ЖКТ, то, конечно же, лучше посидеть на диете и не наедаться шашлычок под коньячок. Если там день почек, то что-то другое предпочитать. Да, то есть все рекомендации, все это дается в клубе, пожалуйста, обращайтесь. Особенно это полезно для тех, у кого уже есть какие-либо заболевания, и вы можете ну, понимать, в какой день, например, начать лечение, в какой день провести профилактику. да, То есть все это расписано на каждый день. Здесь я даю в общем на неделю, а там на каждый день, притом заранее. Вот, Да, по операциям спрашивали, были у многих клиентов, либо у родственников клиентов операции, вот, или, или планируются операции, тоже всегда просят говорить об этом. Вот для операционного вмешательства наступает не самое удачное время, а становится больше врачебных ошибок, заживать будет хуже, особенно тяжело пройдут косметологические операции, такие, которые захотелось сделать, а реальных показаний не было, то есть вот любые, даже может быть это не косметологические операции, но вот любые операции, вот, ну вот вы решили, что вот как-то вот пора, вот показаний особых нет, ну вот пойду-ка я сделаю, да, там желчный там вырежу, а, что то как-то вот пока не приспичило. Вот таких операций лучше не делать. Такие операции могут обернуться совсем не тем, чем ожидалось. А, так, что-то я забыла. Сейчас, секунду. Да, еще важный момент. А, если у вас предстоит операция, либо вы планируете делать операцию, я рассчитываю наилучшие дни, а, когда лучше оперироваться. Однако часто бывает, что операцию назначают уже на какой-то определенный день, мы смотрим, рассчитываем, это не лучший день, тогда я сопровождаю операцию, подготовка, день операции и после. Где-то в течение недели я человека сопровождаю до, во время и после для того, чтобы сгладить вот эти шероховатости, которые ну, неприятности, неприятные последствия, которые могут быть. Поэтому обращайтесь тоже за такой услугой. Это всегда, пожалуйста, делаю, и результаты очень хорошие. Вот так. Да, терапия на этой неделе будет проходить... Да вы знаете, никак не будет проходить. Вот ощущение, что лекарства практически не действует. Ни в плохую, ни в хорошую сторону. Как-то так. Коли мы затронули тему красоты косметологии, опять-таки по красоте я даю отдельно... А у меня есть рубрика в клубе где я даю рекомендации там и стрижка волосы, косметологические процедуры различные там прям на каждый день прогноз рекомендации все это дано вот смотрите вот хотя косметология ну, более-менее неплохо за исключением того что я говорила перед этим да. напоминаю что э -э -э. Ну, получите просто не тот результат. То есть это не опасно, не критично, но результат вас не устроит. А, стрижки вы можете смотреть, опять-таки, у меня в клубе, там все даю, все расскажу, где, когда, к чему приведет стрижка. И скажу, что ну, просто не самая удачная неделя для стрижек. Самым плохим днем для стрижки будет воскресенье. И для волос тяжело, и для энергетики напряженно. Вот остальные подробные дни смотрите а, у нас в клубе «Иркожителей». Свадьба, свадьба, свадьба. В это время, а, если вы планируете создать семью, то это время несет в себе мощную положительную энергию соединения. Если, если будущие супруги твердо уверены в своих намерениях и обсудили детали совместной жизни – чтобы потом не выяснилось, что взгляды на какие-то важные вопросы у них расходятся, ценности разные. Вот у меня огромное количество людей проходило тренинг Азбука счастливых отношений, и вы знаете, тотально 100%, не 99 даже, 100% были в полном шоке, даже те, которые считали, что они живут счастливо, все были в шоке о том, что никогда Люди не задумываются, встречаясь с человеком, знакомясь с ним, ну, знакомясь, встречаясь, создавая семью, никогда не задумываются о ценностях, обсудить то, куда они идут, зачем они идут, зачем они создают семью, какова цель создания семьи. Рождение детей, ну, это не цель. Каковы ценности у обоих этих людей? То есть это, это важные моменты и... Если кому интересно, это достаточно бюджетный такой вот а, курс был, там даже а, первая часть безоплатно совершенно, люди, пишите, звоните, а, связывайтесь со мной в соцсетях, проходите эти а, тренинги, они достаточно бюджетные, у меня огромное количество а, очень бюджетных тренингов, но они так взрывают мозг, вы получаете такие результаты больше, чем от каких-то дорогущих коучингов, которые дают а, гуру гуристы Пишите, и кстати, кто был на этом тренинге, напишите тоже в комментариях, пожалуйста, о своих осознанках, потому что это тоже ведь интересно. Помните важные моменты, везде во всех делах важны ценности, зачем мы это делаем, ради чего мы это делаем, какой результат мы хотим получить, одинаков ли этот результат с нашим партнером по жизни, по бизнесу. Помните, что я еще говорила про сомнения до этого? Да? Так что вот лучше э, до свадьбы обо всем поговорить, а, разобраться со всеми неясностями, определить ваши ценности. И кроме, то, кроме этого нюанса, неделя несет в целом только радостные тенденции в новую семью. То есть э, создание семьи прекрасно будет на этой неделе. <кх> Детки, рожденные с этого полнолуния, практически до конца мая. Это именно продолжение рода. Они возьмут главное от своих предков и будут нести это в мир, укрепляя эти тенденции. И если у вас э, рождаются дети вот с 19 мая по конец мая, крайне важно для вас, мои родные, пройти... Э, хотя бы в один поток попасть, хотя бы процесс освобождения, потому что вы сейчас, вообще это крайне важно всем, потому что кто-то будет потом рожать детей, и в принципе мы все несем продолжение рода, но вот эти детки, и еще я буду говорить потом, когда такие моменты будут, они возьмут, знаете, всю тяжесть на себя. И все, и все блага, и все тягости. То есть это будет большой груз, большой рюкзак. Поэтому, если вы заботитесь о своем поколении, те, у кого родятся детки, присоединяйтесь. Мы будем проводить еще далее потоки. Уже три потока прошло, и дальше будем проводить, потому что это крайне важное событие для любого человека, освободить своих предков. Опять-таки, что это такое, я ссылочку размещу, потому что я провожу не медитушечки там, не фигушечки. Это совершенно другой процесс, которого просто пока нет на земле ни у кого. Вот. Тоже, кстати, кто был на процессах, может поделитесь а здесь. А вообще отзывы у меня все на моем сайте, дегурова 24 там люди пишут отзывы о, даже это не отзыв, а это то, что, ну как, вот состояние после процесса и некоторые результаты, так что читайте, вот, то есть смотрите, детки, которые будут рождаться на этой неделе, они возьмут главное от своих предков, будут нести это в мир, они будут укреплять традиции, притом я не знаю, какие традиции в вашей семье, мои родные, это будут люди а, семейные, то есть семья их капитал, они, капи, а, они будут капиталом всей своей семьи. В чем-то они будут довольно консервативны. А, в них есть признаки такого, знаете, носорога, идти к своей цели по прямой, не замечая препятствий. Им нужно с детства закладывать положительные качества, которые есть в роду, чтобы они случайным образом не выбрали отрицательные. И опять-таки я напоминаю, что мы есть наш род, все есть в точке здесь и сейчас, то, что было в нашем роду, все собрано в нас, поэтому процесс освобождения это именно процесс, это живой процесс, который помогает освободить в себе все, что было в нашем роду, что было, да? Были изгнанные, были суицид, кто-то убивал, кого-то убивали. Были абортируемые, были изгнаны из рода, я уже, по-моему, сказала. И вот эта боль, эти страдания, кто-то прожил жизнь и казалось, что что-то не доделал, кто-то с болью ушел. И вот это все мы несем в себе. Это все мы несем в нашей программе. А потом удивляемся, как так, почему это происходит. Как-то не так, как хотелось бы. Поэтому а, крайне важный процесс, и родители, рождающие детей вот, с полнолуния до конца мая, тоже обратите внимание, а, в июне или в июле а, мы будем проводить, а, ну, следите просто за информацией а, в соцсетях, добавляйтесь везде в друзья, Елена Дегурова, я везде под своим именем, а, добавляйтесь, следите за информацией, потому что это крайне важно. Я уже вижу результаты а, тех, кто прошел три потока, кто прошел один поток. Это все видно, все наглядно. Вот, теперь что касается путешествий, дороги, и я уже говорила об этом. Вот смотрите, а, до июньского новолуния, которая состоится 3 июня, неприятностей и проблем в дороге будет немного. Опять-таки у каждого по своим вибрациям, у каждого мы можем подобрать день наилучший, простите, для дороги, для путешествия, либо для поездки какой-либо, это все подбирается индивидуально. В целом будет проблем немного, но на этой неделе поездки прямо такие, знаете, судьбоносные будут, судьбоносные дороги. Можно получить много важнейшей информации, можно познакомиться с людьми, которые внесут в жизнь что-то существенное увеличить мудрость или приобрести новые полезные навыки, то есть дороги будут судьбоносные. То, что будет происходить в дороге до 3 июня, это очень-очень важно. И интересно, что несмотря на некоторое торможение и сложности, которые будут появляться, это радостная неделя. Редко так бывает, что одним из лейтмотивов периода становится именно радость. Значит, все трудности будут преодолимы, а дела завершатся удачно. Главное, мои родные, это правильно использовать ресурсы, особенно временные, и иметь, уметь выражать, выдержать эту паузу, которая нам нужна на этой неделе. Будьте пунктуальны, будьте спокойны, радуйтесь каждому дню. Присоединяйтесь, становитесь участником клуба жителей, где я даю более детальный прогноз на каждый день, вы сможете жить в ритме с собой и со Вселенной. С вами была Елена Дегурова, и, конечно же, я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Мы для этого делаем максимум. Остается вам получить эту информацию и ее использовать. Ставьте лайк, если для вас показался полезным этот или другие вообще мои прогнозы, потому что именно ваша обратная связь дает мне мотивацию что-то для вас делать. Если для вас это надо, я буду делать. Для себя мы знаем и так. И, конечно же, пишите комментарии. Ваша обратная связь, чтобы я не была говорящей головой, ваша обратная связь для меня тоже очень важна, интересно. Пишите вопросы, я буду отвечать. Буду записывать видео на самые интересные вопросы, давая такой всеобъемлющий ответ. Я буду находить для этого время в своем очень-очень таком достаточно активном графике. Вот, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех новых видео, которые я выпускаю. А я говорю вам до свидания, до встречи в клубе, потому что вы там найдете намного больше полезного детально на каждый день и на будущее. Все, мои родные, пока-пока, с вами была Елена Дегурова.